Художник Виталий Александрович даже перед своим 60-летием не терял надежды на то, что мир еще узнает о нем. Однако в скромном небольшом городке его искусство не находило отклика у состоятельных людей. Да и откуда им появиться в этом месте? Его жизнь была тихой и спокойной. Ничего не происходило. Однажды он уже перенес большую потерю. Умерла его дочка, а следом за ней и любимая супруга. У него остался только один ребенок. Артем. Виталий Александрович уже давно забыл о том, что такое радость. После стольких потерь в его душе поселилась пустота. Но как только он узнал о беременности своей невестки Анжелы, супруги сына, то в нем поселилась тихая радость ожидания. Он с нетерпением ждал встречи с внуком. В один из прекрасных январских дней он проснулся, как будто его кто-то толкнул в бок. Обычно он не вставал в такую рань, да и смысла не было. Он сразу понял, что на свет появился его внук, долгожданный внук. Он сразу же связался с Артемом. И правда, мальчик появился на свет, крупный и здоровый ребенок. Мужчина понял, что он ждал появления внука всю свою жизнь. Он даже сам не осознавал этого, но его жизнь перевернулась на 360 градусов. Теперь все будет иначе. Новоиспеченный дедушка отправился в магазин за покупками для малыша. Вернувшись домой, понял, что игрушки покупать пока было рано. Ну и ладно, потом уж точно нужны будут. Но позже мужчина получил ошарашивающую новость. Сын с невесткой до последнего не хотели говорить деду, но, увы, диагноз ребенка подтвердился. «У малыша Павлика синдром Дауна. Это неизлечимое заболевание. Ничего не изменится». Ребенку пожизненно нужно лечение и особый уход. На такое решится не каждый. И родители Павлика решиться не смогли. Артем с женой решили отказаться от сына. Они решили, что государство позаботится о маленьком и беззащитном Павлике куда лучше их. А они еще молодые и смогут родить еще здорового ребенка. Возможно, даже и ни одного. А Артем очень известен в своем городе. Он один из самых успешных предпринимателей. И разве он может быть отцом слабоумного ребенка? Конечно же, нет. Сынок, но он же родился. Он же уже родился. Он живет и дышит. Ведь даже с домашними животными люди не могут расстаться и делают это в случае острой необходимости. А Павлик, человек, и он ваша родная кровиночка, говорил шокированный реб говорил шокированный решением сына и невестки Виталий Александрович. «Отец, ну перестань ты паниковать», – раздраженно промляблил сын. «Мы уже приняли решение, да и вообще-то нам врачи так посоветовали». «Значит, я усыновлю своего внука», – уверенно и быстро проговорил отец. «Не смей меня позорить», – разозлился сын. «Мы с женой не позволим». Но под натиском отца Артем не только не стал мешать усыновлению, но приложил все усилия, чтобы все прошло как можно скорее. Он старался сделать все тихо и не допустить огласки и скандала. Если бы не близкая подруга Виталия Александровича, то ему было бы намного тяжелее растить внука одному. В первые годы жизни ребенка большая часть забот по уходу за Павликом лежала именно на ней. Но мужчину ждала еще одна потеря. Его подруга скончалась. Она неожиданно умерла от сердечного приступа. Дед и маленький внук остались совсем одни. Родители ребенка совершенно не интересовались его жизнью, ведь у них уже родились две красивые и здоровые девочки. Дед и внук были неразлучны. Они стали спасением друг для друга. Ребенок научил мужчину радоваться каждому мгновению, даже самым простым вещам – природе, животным. А мужчина знакомил ребенка с кисточками, холстами и красками. Он учил его рисовать. На первый взгляд глупые и хаотичные пятна и мазки на холстах ребенка складывались в целые композиции. Они были полны скрытой гармонии. Павлик увлеченно пыхтел над своими произведениями искусства. Но Павлика и деда ждал еще один удар. Незадолго перед 14-летием ребенка у мужчины случился инсульт. Он прошел реабилитацию, но она особо не дала результатов. Мужчина оказался в инвалидной коляске. Сын подарил ему навороченную коляску. Теперь мужчина стал очень сильно зависеть от Пашки. Хорошо, что он успел многому научить ребенку. Павлик был подготовлен к самостоятельной жизни. Он мог сходить в магазин и купить продукты, убраться дома. Даже ему научился готовить. Роли поменялись, и теперь он стал ухаживать за дедом. Мужчине было неспокойно. Каждый день он просыпался от одной и той же мысли. Как же Павлик будет, когда его не станет? Что с ним станет? Ведь он останется в этом мире совсем один. Артем и Анжела уже успели родить троих детей. Павлик им был совершенно безразличен. Они не интересовались его жизнью. Мужчина боялся, что ребенок останется в интернате. Он пытался найти решение. Не мог спать ночами. Но никакого выхода не было. Однако иногда все зависит не только от самого человека. Случается такое, что решение появляется будто бы из ниоткуда. В один день Артем отправил к Виталию Александровичу состоятельного мужчину из Москвы. Он был коллекционером, поэтому Артем надеялся, что он купит какую-нибудь из работ отца. Мужчина разгуливал по мастерской старика, нахваливал его работы. Но дед понимал, что делает он только это из вежливости, а на деле ничего него не зацепило. Но вдруг он увидел картину Павлика, глаза его загорелись. «А это чё? Чья картина?» – заинтересованно спросил москвич. «Я елел». «Картина моя», — заявил ребенок. «Научился бы ты сначала р-выговаривать», — выговаривать", немного ревностно сказал дед. Уго, А что-нибудь есть наподобие?» — заинтересованно спросил мужчина. «Я ведь по образованию искусствовед. Оказался в бизнесе в смутное время. В живописи я очень хорошо понимаю». Павлик притащил чуть ли не все свои картины. «Я бы взял все. Но с собой столько денег сейчас нет. Но вот эти три я точно беру». Автор не против? Конечно, Павлик был не против. А москвич дал за них огромные деньги. Деду такие суммы никогда и не платили за картины. Он вообще эти деньги видел впервые в жизни. И тут он понял, что вот оно решение. Теперь бояться за будущее внука не нужно. После смерти деда он сможет о себе позаботиться. Впереди его ждет столько всего.